Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова. Мы продолжаем изучать операторов цемэнь-дунзя. И сегодня в этом небольшом видео я расскажу вам о следующих вратах, которые являются важной частью расклада цемэнь. Всего врат 8. Сегодня мы поговорим о воротах открытия или о двери открытия, как ее по-другому называют. Конечно, само название этой двери или этих ворот говорит само за себя. Потому что это открытие возможностей, это приход новых возможностей, это открытие чего-то нового, начало чего-то нового. То есть это те двери, через которые мы с вами можем пройти к нашим целям. Расклад «Семен Дунзя» вы можете построить на нашем сайте npugacheva.com. На главной странице есть раздел «Расчеты». В правом верхнем углу вы его видите, подчеркнутым красным цветом, выбираете во вкладке «Калькулятор Цемент-Дунзя» и попадаете вот на эту страничку с нашим калькулятором. Вы можете построить расклад Цемент-Дунзя на любую дату. Достаточно выбрать год, месяц, день и час в календаре, и калькулятор автоматически построит расклад, соответствующий этой дате. И вот расклад Цемент-Дунзя в увеличенном виде – на юге находятся ворота открытия. Вот так они выглядят. Выделены они серебристым цветом. Ворота открытия относятся к элементу металл. И их домашнее расположение – это северо-западный дворец, металлический дворец, триграмма, тянь. Ворота, как и все элементы расклада цемендунзя, перелетают из одного дворца в другой. И вот в этом раскладе они оказались на юге. Давайте поближе познакомимся с характеристиками этих ворот. Ворота отвечают за действие человека в раскладе Цементунзя. Но также ворота имеют и другие нотации. И вот ворота открытия могут обозначать раннюю зарю, густой туман, широкое поле, равнину, монастырь, храм. Из занятий буддизм люди могут быть умными, мудрыми, хозяйственными, решительными, строгими, сильными и независимыми. Если расклад описывает вопросы питания, то ворота открытий будут обозначать вареную пищу и различные злаки. В теле человека эти ворота указывают на кишечник, лоб, волосы и пот. Конечно же, это не полный список характеристик ворот открытия. Еще больше значений вы можете узнать на наших курсах «Цимэнтунзя». А сейчас я расскажу, для чего применяются эти ворота в жизни. Они подходят для того, чтобы сделать карьеру, заниматься бизнесом, запускать проекты, запускать новые проекты, встречаться со знатными людьми, зарабатывать деньги. И эти ворота также нам открывают возможности увидеть что-то прекрасное, то есть... Эти ворота хороши для путешествий. Эти ворота описывают людей открытых, с распахнутой душой. Поэтому они не подходят для сохранения тайн. И они также не подходят для отдыха, потому что ворота связаны с работой. Если человек стоит с этими воротами, то он будет много работать. Делать карьеру или заниматься бизнесом. Как использовать эти ворота эффективно для того, чтобы увеличить доходы, для того, чтобы сделать карьеру? получить какие-то разрешения, например, разрешительные документы, либо визу, открыть себе путь, либо получить новые возможности, вы узнаете на наших открытых мастер-классах. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.